Я так понял, для вас, кулакичи, это вообще не вопрос. Ибо под прошлым выпуском вы вообще 5000 нафармили. Хотя для выпуска нового эпизода проверки сборок от подписчиков нужно было всего 3000 Красавчики, по-другому не сказать. К слову. Здорово, мужские мужчины! Ну что, такой формат очень сильно пришелся вам по душе все-таки. Я думаю, нужно вводить его на постоянку. Если кто не в курсе, то я дропаю пост в своем телеграм-канале, чтобы ребята присылали свои сборки. После чего рандомно выбираю несколько штук и по ним делаю свое тезисное мнение. Если хочешь залететь на такой движ, то welcome в тележку. Недавно я наткнулся на очень неоднозначный комментарий, в котором говорилось. Почему ты оцениваешь сборки? Ты кто такой, сука? Логичное замечание. Мое мнение не претендует на истинное, и оно субъективное, но за этим субъективом кое-что стоит. Например, так это то, что я с самого старта в этой игре, на моих глазах происходили все значимые изменения и трансформации, в том числе и добавление кастомизации оружия. Раньше, например, только 4 модуля можно было повесить на пушечку. Прикинь ты, наверное. Не знал, если недавно в колде. Немножечко, конечно, похвастаюсь, но 16 августа 2020 года я самым первым выпустил материал со сборкой в нашем СНГ ютубе на тогдашнюю еще мету кордит, а уже после подтянулись мои коллеги по цеху. В то время я еще был микрокрошечным каналом и свой стиль повествования я только набивал. Кому интересно, можете сравнить, что было и что стало. Приготовьтесь к ринжу, если что. Поначалу у меня были интуитивные, сборки, я не совсем понимал, как работает тот или иной модуль, не понимал принцип составления, были недочеты, были ошибки, но благодаря вам и вашим комментариям я исправлялся и больше погружался в данную тему. Разборы, которые я делаю на новые оружие, они не полны. Я умышленно не загружаю выпуски циферными значениями, а скорость полета пули, скорость полета бега, скорость полета пука и все в таком духе. Просто из-за того, что это лишнее, ибо я знаю, что ты хочешь зайти на фильм и просто почилить, а лекции по математике выслушивать довольно-таки муторное дело. Я даю лишь необходимую базу для составления своей личной сборки. Сколько уже было разборов, сравнений и топов оружия от меня и представить страшно. Пройдя весь этот путь, потратив километры времени на сценарий и монтаж каждого выпуска, вопрос почему и могу ли я оценивать сборки, отпадает сам по себе. К тому же остается совсем чудо чуть-чуть до заветной отметки в 100 тысяч на канале. Давай, родной, подписывайся. Без тебя нам не вывести эту отметку. Кстати, чуть не забыл. Заряжаем 4000 киберкулаки чей и выходим на новый эпизод с проверкой сборок от подписчиков. Ну и наконец-то первую сборочку на QXR прислал Notemar. Как увидел mp 7 решил сразу же ее и зануть. Ведь это прошлая мета, которую сейчас урезали. Вот такую сборку предлагает нам отец. Раньше можно было все же что угодно вешать на QXR и это работало, но не сейчас. Перк улучшенный болт сейчас накидывает негативных эффектов, поэтому его актуальность сейчас под очень большим вопросом. К тому же ппшки не хватает дистанции. Лично я бы еще дополнительно повесил монолитный глушитель за место рельефной обмотки рукоятки, чтобы хоть как-то кусаться на средних дистанциях. В сегодняшнем рейтинге, где правит тайп, довольно проблемно отыгрывать с такой сборкой, во всяком Спасибо большое брата-брату, что ее прислал. Комплектация на P90 залетела от Димана. К слову, многие помнят мой обзор на данный ган, тогда он был слишком посредственным, но не сейчас. Не многие знают, что его подправили, вернее сказать сбалансировали, и сейчас я могу смело рекомендовать эту пушку для рейтинга, Но ну, а диман вот с такой сборкой чилит. И наверное это тот редкий момент, когда такую комплектацию я могу рекомендовать ребятам, у которых небольшие траблы с контролем отдачи. Да, здесь не очень подвижность, но зато урон заливается просто здрасте. Лично для себя я собрал бы немножечко иначе как-нибудь обязательно об этом поговорим а сейчас пришла пора поговорить о масонри который забирал титул лучшего игрока сезона в международной престижной лиге. он со своей команды 8 раз становился топ-1 европы и прямо сейчас масонри делится своим полезным опытом профессиональные секреты и гайды поведения в королевской битве фраг и прямые трансляции уже заждались тебя на киберспортивном канале к тому же масонри решил организовать конкурс на боевые пропуска для своих подписчиков. Так что, отцы, обязательно переходим и поддерживаем нашего киберспортсмена, ибо он настоящий красавчик. Сборку на эхач прислал Ян Плешаков, и она максимально странная. Начнем с того, что тут установлен холодильник эндезит, который непривычно видеть на дробаках. Ну это как бы ладно, шмалять с ним все-таки прикольно, я и сам на винчестер люблю вешать коллиматор для сетевой игры. Проблема в данной комплектации следующая. Тут стоит лазер на кучной стрельбы от бедра. Под данный прицел лучше уходить в кучной стрельбы из режима прицеливания, либо же снаси голограф и вешай модуль так ты повысишь себе убойность на дистанции. В целом сборка-то нормальная, правда специфичная спасибо тебе. Сборку на автомат Калашникова прислал Технобит, и в ней, в принципе, все предусмотрено. Мне, лично на Калаш, всегда почему-то хочется увеличенный магазин взять, ибо на средней дистанции он хорош, а наш брата-братик, как я понимаю, старается файтиться с ним на ближних расстояниях. Перком ловкость рук он компенсирует дефолтный боезапас, рукояткой неплохо снижает вертикальную отдачу. У данной комплектации страдает кучность стрельбы, но это не беда, ибо автор ее собирался совсем для другой дистанции. Повторюсь, против тайпов на ближней сложновато меситься будет, но если играть с головой, то это в принципе не проблема. Следующая интереснейшая сборка на ПДВ прилетела от Антохи Егорова. И сначала, когда я на нее взглянул, то подумал, что это какой-то рофл, но... Но-но и еще раз но. Антоха я не знаю как, но мне черт побери понравилось. Серьезно. Во-первых, ПДВ это не самое популярное оружие в игре и ее хрен встреч в рейтинге. Во-вторых, мне понравилось ход твоих мыслей и каллиматор на пдвхе очень хорошо смотрится скажу откровенно я не ожидал такого кпд от данной ппшечки лично я бы еще попробовал поиграться с дополнительным модулем на оранжу раз у нас есть каллиматор да и приклад другой бы взял но даже с такой начинкой модулей можно не кисло давать прикурить парнишкам в рейтинге Тошеч, спасибо тебе большое скорее всего на базе твоей сборки я сделаю свою не менее интересная сборка на аэс в вариации дмр прилетела от Александра и в ней вообще ничего бы я не стал менять. Отлично подобраны модули и отдельный респект за перк отключения. Он действительно помогает на DMR Вале. только по эффективности все-таки DMR Amax а поинтереснее смотреться будет, вернее сказать с ним играется легче. Но это не отменяет того факта, что сборка очень хорошая и ее я могу смело рекомендовать всем, кто любит тапать по экрану. Заключительная сборочка на Swordfish залетела от Ромы Дарки, который к тому уже еще и контент-мейкером является. Он сейчас на рыбехе 13 место в мире занимает и его сборка очень индивидуальная и специфичная. Дело в том, что, во-первых, изменен дефолтный прицел, ромыч отказался от модуля на дистанцию и за место лазера на кучный взял лазер на кучность стрельбы от бедра, который еще и спринтаут бустит. Это все он установил для ближних сражений. С такой сборкой он играет в первой линии и кроме респектосича тут больше и сказать нечего. Видите, брата-братья, все мы разные, и у каждого есть свое видение того или иного оружия. Это вообще круто. Благодаря вам я еще больше набиваю скиллов в раскрытии и подборе сборок для следующих кинофильмов. Огромное спасибо, кто присылал свои варианты в Телеграме. Думаю, если под этим выпуском вы набьете 4000 киберкулакича, то в следующий раз возьму побольше сборок на мой микро-разборчик. Если хочешь попасть в выпуск, то вот тебе мой Телеграм-канал. Туда присылаю свои творения. И не забудь уже подписаться на данный киноканал, ибо тут все только начинается. Это был Огнецкий.